Что такое Amway? Это мировой лидер индустрии прямых продаж с представительствами в более чем 100 странах мира и объемом продаж свыше 9,5 миллиардов долларов США по итогам 2015 года. С 1959 года миллионы людей разных профессий во всем мире повышают качество жизни и получают дополнительный доход в сотрудничестве с Amway. Каким образом? Предлагая клиентам качественную продукцию, они завоевывают их доверие и помогают улучшить их качество жизни, присоединившись к Amway. Сейчас вы узнаете, как это работает. Теперь вы – независимый предприниматель Amway и знаете все о наших продуктах для дома, красоты и здоровья. Их высокое качество может заинтересовать ваших знакомых, коллег и друзей. Многие захотят попробовать эти продукты сами. В этом случае вы сможете получать доход от перепродажи продукции вашим покупателям или получать бонус за обслуживание зарегистрированных клиентов. Продукции Amway люди пользуются ежедневно, поэтому у вас есть возможность зарабатывать больше с каждым днем. Компания Amway производит около 500 наименований продукции с гарантированным качеством. Ваши покупатели и клиенты будут довольны. Доходы от продаж можно увеличить, продавая продукцию и приглашая других людей в бизнес Amway. Таким образом, вы становитесь наставником собственной группы и обучаете новых людей, как зарабатывать деньги с Amway. Вы помогаете своим подопечным развивать свой бизнес и получаете еще больший доход. От того, насколько продуктивно работаете вы и ваша группа, продавая продукцию, обслуживая зарегистрированных клиентов и обучая новых людей основам бизнеса Amway, зависит ваш рост. За продажу каждого продукта Amway вы и ваша группа получаете баллы. Чем больше продажи, тем больше баллов у вас и вашей группы. Каждый месяц эти баллы суммируются и распределяются между вами пропорционально работе каждого. По мере развития вашего бизнеса вы получаете разные поощрения – вознаграждения, бонусы, поездки и признания. В Amway есть несколько видов поощрения ваших достижений на разных уровнях. С каждым новым уровнем ваше вознаграждение увеличивается, и вы и ваша группа сами решаете, каких целей вы хотите достичь. Зарабатывать с Amway может каждый, но это потребует от вас определенных усилий, так как вознаграждения выплачиваются за продажу продукции и за обслуживание зарегистрированных клиентов, а не за привлечение в Amway других людей. Получится ли у вас разбогатеть за один день? Нет. Но, как и много миллионов людей во всем мире, вы сможете получать дополнительный доход и расти вместе с Amway. Вы можете просто получать небольшой ежемесячный доход или серьезно увеличить его. Посвятив Amway больше времени. Чем больше вы работаете, тем больше вы зарабатываете. Samway вы можете сами выбрать, как получать доход. Либо только продавать продукцию и обслуживать зарегистрированных клиентов. Либо развивать бизнес Samway и обучать других делать то же самое. Работайте в любом удобном для вас ритме. Решайте, какой уровень дохода и поощрения вас устраивает. Это достойный бизнес с качественной продукцией и вознаграждением для тех, кто уже выбрал Amway. Присоединяйтесь к нам!